Всем добрейшего вечерочка, друзья! Готов с вами поделиться мнением о восьмом эпизоде «Звездных войн. Последние джедаи». Я не особый фанат «Звездных войн» и, понятное дело, к фильму у меня особых ожиданий не было, поэтому, что неудивительно, фильм мне зашел. Как и все остальные части «Звездных войн», эта часть построена на сплошных клише, что неудивительно. Но эти клише не раздражают и в какой-то момент вообще верится, что их как будто бы нет. Соглашусь, в данном эпизоде герои выходят из почти безвыходных ситуаций, но именно тогда, когда ситуация достигает такого накала, когда уже не верится, что выход есть. Сейчас будет небольшой спойлер. Центральная сюжетная линия посвящена отступлению повстанческого флота от флота Первого Ордена. То есть, грубо говоря, повстанцы весь фильм пытаются удрать от кораблей Первого Ордена. И успех данной операции зависит от успеха нескольких главных героев. Поэтому дальше сюжетная линия разделяется условно на три сюжетных линии. Это непосредственно линия повстанцев на кораблях, это линия Финна, который отправляется найти способ помочь повстанцам удрать, и это линия Рей, которая, как мы помним, в конце предыдущего фильма отправилась на обучение Клюку Люку Скайуокеру. Сразу скажу, что линия Финна здесь попросту ни на что не влияет, и без нее можно было обойтись и сэкономить минут 20, а то и 30 экранного времени. Единственное, что мне пришлось по нраву в этой сюжетной линии, это невероятные существа, на которых этот темнокожий, бывший имперский штурмовик и его подружка пытались ускакать от полиции. И вообще я заметил, что именно в этом восьмом эпизоде «Звездных войн» уделено большое внимание космической фауне, Кроме так многим полюбившихся Поргов, здесь показали еще уйму различных невероятных космических существ. Как я уже говорил, некоторые клише в восьмом эпизоде «Звездных войн» практически незаметны и они не раздражают, но есть штампы, которые раздражают буквально на каждом шагу. Это, конечно же, глупое условное деление на светлую и темную силу, на черное и белое, на хороших и плохих. И причем злодеи здесь показаны максимально карикатурно. Если честно, я вообще удивлен, как Первый Орден, во главе которого стоят совершенно глупые визгливые сучки, смог добиться хотя бы каких-то успехов в борьбе с сопротивлением. На протяжении всего фильма они действуют абсолютно бездумно и руководствуются, ну ничем, кроме своих злобных эмоций и желания всех покорить и всех уничтожить. Причем визгливые сучки как Кайло Рен, так и другой генерал с рыжим цветом волос, имя которого я уже даже не помню. И даже верховный лидер Сноук здесь совершенно никак не раскрыт. Но к этому мы вернемся чуть позже. В общем-то можно сказать, что в восьмом эпизоде «Звездных войн» нет какого-то героя, которому ты бы мог по-настоящему сопереживать. Однако, как бы это ни звучало удивительно, ты сопереживаешь успеху всей повстанческой операции. Именно тот факт, что под угрозой имперской атаки оказываются тысячи жизней, которые в данный момент эвакуируются на повстанческом флоте, заставляет тебя волноваться за всех. Как я уже говорил, абсолютно не раскрыта линия происхождения верховного лидера Сноука. К тому же авторы не раскрыли еще и линию Рей и ее происхождение. Хотя я думаю, что в этом случае они оставили это на финальный эпизод данной трилогии. Поэтому, кстати, надежды многих фанатов на то, что они получат ответы именно в восьмом эпизоде не оправдались. Какой я могу вынести вердикт? В общем и целом это довольно неплохой фильм, конечно же с кучей косяков, но в то же время довольно динамичный и не лишенный драматизма, когда ты действительно сопереживаешь успеху всех персонажей в целом.